Встречаем Дарья Свирина, педагог, продюсер Дарья, руководитель школы вокала «Миломаника» Андрей Юрец. Даша обладает обворожительной харизмой, талантом и артистизмом. Встречаем, друзья! Твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская игра, я бы так же не смогла, Ты же будешь писать не Так ночью моя верная подруга. Один ночь с Ты же будешь писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Дай докуда, дай напью за тобой. За Где больше друзей, которые будут Трг и кормить за выход обис, на за навес медленно падает низ. я не играла, я пожила Всю эту песню так, да, как смогла. Зачем? Зачем я пустила руку твою? Спасибо огромное, Дарья. А мы продолжаем программу. И на эту сцену я хочу пригласить следующую артистку.